Здравствуйте, руки вверх поднимайте, короче, это ограбление будет делать Тебя ничего не смущает, молодой Давай, короче, на колени вставай вон к мотоциклу, руки за голову, делать уже Карманы твои шарить буду, если или сам вот выкручиваю Карманы выкручиваешь ты? Не, не вижу я же, что там Что в карманы поделешь? Ты же не жесткий, что ли? Андрюшка. Алёша, ты что, блядь, происходит, я не понимаю? Тут какие-то хулиганы, блядь, уже... Я уже хочу, я тебе прикручивать... Тут уже какие-то хулиганы на машине рассекают, приходится отбирать, блядь. Слышь, я уже в тикет Ну ничего страшного, как Ну что ты, блядь? Как говорит, тут один человек, я гараж. На форум. Иду уже на форум. Правильно, правильно. Надо было действовать, такой беспредел, блядь. Да-да-да. А главное, он один, понимаешь, блядь. Вот. Но на лоси как затроил. Человек в масочке, Ой. Ага, радуги. Ходит, грабит меня, так сказать, в зеленом. В зеленом чем в штанах наверное, вот Зеленым, в зеленом, в короче да Нет, ну хорошо я его задержал, <соспит> конечно. Где ты короче это парк? Хорошо ну? говорю я его задержал, так и бы он и это ушел бы. Ну у да, меня ты да, видишь, да, это, так, это, это вот, да, вот, вот, да, пульт, хорошо что гарантированно, вот видишь. Могу тебя Ты да, не забудь у -у убрать, так сказать, вот это свою А что это? Это у меня же эта кабура такая специализированная. Кабура Конечно. специализированная, ФИП и скажут не Кабура. Филп, господа, с ними разберусь, что они, блядь. Они мне там еще кучу денег должны, mm -hmm. потому что я их, них, короче, шалабану, это хочу стрелять, как правильно, блядь. Так что им нечего выкабеливаться даже, рот на меня не открывать по этому поводу. Понял. Ты придешь на сколько? Ой, да даже не знаю, короче, что-то, блядь. Опять эти слезы лить там. У да шо, я тоже думаю, не смог. Денег нет, еще нет. Не, ну надо, короче, им это, в любом случае, контрацептивы им подарить придется, короче. Потому что я считаю, что такие, как они, плодиться не должны. <связано> да, да, да, такие чекалый гантон, гантон <связано> <да>. <связано> Здесь им надо будет в этом помочь, поэтому надо будет в аптеку сейчас доехать, или я поеду а доктору сразу, к женцам, узнаю, может быть, у него там подешевле выйдет их приобрести.